Крыму на трассе Таврида загорелся БТР. Произошло это возле села Ароматное в Белогорском районе. Происшествие сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети. На кадрах видны черные клубы дыма от боевой машины и закипламени. В момент происшествия на дороге уже образовалась пробка. В стороне стоят военные, экипаж БТР. Пострадавших и погибших не сообщалось. БТР, а, БТР загорелся. У цепление стоит. БТР так Да, Офигеть. Вот такие дела происходят на Тавриде, друзья.